Всем привет! Дисклеймер, который я сейчас произнесу, не касается принципиальных моральных тем и очевидные математики. По очевидной математике смотрите интересные находки в предыдущем ролике, ссылку на который я оставлю в конце. Возможно, эти находки бесполезны, возможно, возможно, где-то пригодятся. Все сказанное на канале является личной фантазией авторов. Автор много фантазирует. Автору кажется, что среди э, чисел и других знаков вокруг есть, есть большее описание, чем кажется на первый взгляд. Мне уже казалось, что будет все хорошо. Пока что еще были бомбы. Верное отключение света пошло, но вот до текущего момента именно тут грех жаловаться. Интернет, свет, газ есть. В Херсоне нет интернета, там похоже идет уже отступление и оккупанты на баржах вывозят вещи. Я подбираю такие Мягкие слова вывозят вещи, и нету интернета из-за того, что среди прочих вещей <свят> оборудование для интернета. Вспоминаю себя в феврале в месяце, думаю, или я такая, ну да, я, я наивная, непрошибаемая, какие-то вещи не хочу слышать и знать. И все равно о каких-то событиях, вот согласитесь. Ну, очень мало людей могло предположить, что вот это может случиться. Но ну, согласитесь, это ну, просто как ты можешь предсказать то, что считаешь сумасшедшим, нелогичным. И тем не менее, напоминаю дисклеймер, я просто фантазирую, как бы там ни казалось, но мне так видится, что эта война все-таки не локальная, а задумывалась она как глобальная. Кто такое задумывает и кто противостоит, знаете, пожать плечами, ответ потому что. Я снова и снова вспоминаю, как симпатизировала и как... Ну, там были, было много вообще причин симпатизировать война в Сирии, например там террористы, и помните, как два президента друг другу подали какие-то знаки, и кто-то же пустил об этом слух, об этом слух был в новостях даже по телевидению, и все конспирологи планеты сразу приобрели такой оптимизм, что скоро что-то будет, и будет освободительная операция. Как мало нужно, вот скажите, как мало нужно, чтобы ввести в заблуждение. Я тоже была в этой гвардии. У меня серьезными местами бывает впечатление, что где-то очень высоко кто-то такие решения принимает, чтобы воспитывать, воспитывать вот таких, как мы. Хотеть быть хорошим – это хорошо. Следующая ступень <смех> – не, не быть простоголовым, не быть простым на голову. да Некоторые клипы некоторых исполнителей я не буду комментировать, украинских исполнителей, по понятным причинам, там может быть смысловой ряд об, об этих событиях, я не буду уже смешивать. Я лишь одно скажу, я допускаю, что если клип... Э, Происходит в черных тонах, то есть может быть разный фон, но все одеты в черные. Я допускаю, что это может быть траурная тема. Но не исключено, что это такая же позиция в белых тонах тоже может быть траурной темой. Ведь у многих народов именно белый цвет был траурным, а черный в таком значении вел именно Египет. Так что помнить это, просто перебирать все варианты. Была неделя, когда я взяла целый срез клипов, пять клипов, пытаясь видеть там общее. Еще раз предупреждаю, не, не придираться, я просто фантазирую, у меня на, на нервах проще уходить в сказку. Два клипа оканчивались на телефон, один из них Кристина Гиллера. На, на одном из телефонов было сердечко, а у другой телефон буквально истек кровью то есть услышать про сердце или услышать про кровь. У Шакиры вырванное сердце. Это все в радиусе одной недели. Это была неделя где-то дней десять, может, назад. Я брала именно подборку, вот, которую близко по времени. И еще парочка, которые я сочла похоронными. То есть, вот такая подборка. Может, может быть, это ничего не значит. И телефон сегодня есть у каждого человека. Без него уж невозможно, ну, ничего невозможно не ни оформить, не, в принципе, нормально жить. Так что, естественно, что телефоны в клипах, да. Сердце ассоциируется с чувствами тоже как бы вполне само собой. Эти э, вещи должны быть распространенными, эти символы должны быть распространенными. Ну вы знаете автор канала, большой мечтатель, я просто уплываю в свои мифы. Мне так комфортнее живется. Обратите внимание, вот эта тема сердца, смерть, услышать про кровь напоминает прямо телефон. Мне это напоминает любовь, смерть, роботы. Роботы – это телефон. Ведь похоже, да? Можно было бы сказать, что это что-то текущее, локальное по времени. На самом деле, сигнал в пустоте, тот клип, что мы уже разбирали, Прошлым воскресеньем. Там, кстати, мало просмотров, а зря. Действительно очень знатный клип вызывает вопросы. И э, там сердце нападает на солнечную систему, окутывает проводами. Э, и кто-то ждет от кого-то сигнала, кто-то ждет от кого-то контакта. В противном случае это сердце прекращает стучать. Я так поняла этот клип. Люди же сперва находятся в рамках. В этих рамках они теряют контакт с друг, друг с другом. Руки не могут соединиться. Формат солнечной системы, такой, которую мы знаем сегодня. И мы видим, что создатели гриппа помнят о нем и умеют его нарисовать. Тут же мы видим, что через черную дыру телепортируется какая-то отдельная система, не похожая на солнечную систему, по крайней мере. Далее, кто-то находится как бы под землей, мне там высказали, пишите уже откровенно, что это ад. Но это может быть не только ад, в котором мы были когда-то и грешники, и праведники, это может быть и загнанные под землю пришельцы, Тут тема еще продолжается. И шеренги обезликих людей, у которых на груди как бы э, мишень или черное солнце. Или намек опять-таки на сердце. Многократно намек на сердце в этом клипе. И вот мы видим тоже тот же набор символов, которые я могла бы ассоциировать с набором э, «Любовь, смерть роботы». И также приходит воспоминания воспоминание клип Ладигаги а, а, Алехандра. Там вначале не несут гроб, и впереди гроба несут сердце. Почему-то немецкая тема. Что натворили немцы? Очень любопытно. Правда, в клипе Ладигаги не было телефона. Я насколько перекладывала, пересмотрела, я не нашла выраженного телефона, по крайней мере. Но сигнал в пустоте, там именно сердце, любовь, смерть, пульс останавливается, роботы, сигнал, телефон, сигнал в пустоте ждут контакта. Понятия не имею, что все это значит. Может быть, это все нечаянные символы. Просто творческие люди что-то вот придумывают. Такова была сегодняшняя сказка на ночь. Пишите комментарии, подписывайтесь, проверяйте подписку, подписывайтесь на телеграм, где скоро будут выходить цитаты из фильмов ⁇ Интересные снова ⁇ И до новых встреч.